Приветствую, с вами Тесрок и сегодня я расскажу вам, что же нужно сделать, чтобы не слетала лицензия с пиратской версии Бандикам. В прошлом ролике по Бандикам я рассказывал, как лучше его крякнуть, где его проще всего скачать и сделать это всего лишь за одну минуту. Так что ссылка на этот ролик будет в описании. Ну а сейчас все будет происходить достаточно быстро, так что будьте внимательны. Первое, что вам необходимо будет сделать, это скопировать путь до файла хостел. Он будет в описании, так что думаю вы с этим легко справитесь. После этого вам необходимо будет этот файл открыть и отредактировать его. Для этих задач у меня есть специальное приложение, но это можно сделать и в обычном блокноте. После того, как вы открываете файл хостел, вам необходимо добавить туда две новых строки. Они тоже будут в описании, просто Ctrl-C, Ctrl-V и все. Сохраняем файл, и вот уже бандикам у вас не будет слетать. Не хочу сильно варничать, но мне кажется, я сделал самый короткий информативный ролик по данной теме. И предлагаю вас поддержать меня, поставить лайк, подписаться на канал. Оставить информативный комментарий, желательно написать целое сочинение, ну а я в следующем видео приготовлю для вас еще что-нибудь интересненькое. Всем огромнейшее спасибо за просмотр и всем пока. Денег, дачи и удачи, да еще и узоманный бандикам в придачу.